Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака рыбы на октябрь месяц. И э, сначала я хочу поблагодарить Елену Игоревну, Анну Александровну, Эдуарда Юрьевича, Татьяну Игоревну, Любовь Анатолиевна, Елену Евгеньевну э, за ваши донаты, за ваши подарки. Очень было приятно, от всей души вас благодарю. Елена Евгеньевну за посылку да, из Москвы. И, конечно, всех благодарю, э, дорогие подписчики, кто присылал поздравления кто присылал э, добрые пожелания, виртуальные подарки. Все было очень приятно. Всех вас благодарю. Всем удачи, счастья, процветания. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие рыбы, что вас ждет в октябре месяце, какие задачи перед вами стоят. Об этом расскажет первая карта. Пятерка пентаклей Карта говорит о том, что вам нужно затянуть пояса, вам нужно экономить, вам нужно откладывать, вам нужно создать подушку безопасности, потому что пятерка мечей – это нехватка средств. У кого-то финансовых, у кого-то моральных, энергетических. Поэтому в этом месте с финансами очень аккуратно, очень осторожно. Да? Карта говорит, что если нужна будет помощь, вы ее найдете, но надейтесь, как говорится, на себя, на свои силы. По этой карте могут быть еще... Изоляция от ресурсов, что вы не можете получить что-то, да, доступа к чему-то перекрыто могут быть. Может быть превышен лимит каких-то трат, допустим, по карте. Да? Может быть незапланированные какие-то траты, что-то сломалось, резко нужно купить или что-то нужно приобрести да, неожиданно, на что вы не планировали. Ну, как бы по жизни чего-то не хватает, или любви, тепла, или денег, или чего-то еще. Для кого-то из рыб может быть такая ситуация, когда нет работы, когда потеряли работу, да, или какие-то тяжелые условия, что тяжело выполнять, какие-то обязанности. И карта говорит, что будет потребность в помощи, да. Совет по этой карте, ищите выход, помощь где-то рядом, найдите тех, кто уже прошел через такие же какие-то трудные обстоятельства, да, серьезные, и вам обязательно помогут. В общем, вот окно, да, помощи. А люди проходят мимо, да, не видят этой помощи. Потеряли все, да, или там потеряли что-то, да, какие-то траты не незапланированные сделали, и думают, что вот им сейчас плохо, и что все, да. Не, не исправишь эту ситуацию. Всегда есть выход, и вот выход у вас рядом, в смысле, есть какая-то помощь. Вам могут помочь, но надо учесть то, что одноразово как бы могут помочь, но если вы будете совершать те же действия, да, у вас не будет четкого плана, четкого контроля за финансами, за ресурсами, за энергией, то это снова может произойти уже не факт, что помогут. Поэтому будьте бдительны, будьте настороже. Вообще лучше сделать, я делаю прогноз в сентябре, еще немножко есть времени до октября, кто-то может успеть да, что-то сохранить, оставить, цикл какую-то подушку безопасности сделать. Давайте посмотрим по ситуации, нам будет более понятно, да, в каких вопросах все таки это больше будет да, нужно. Итак, первая карта, рыцарь кубков. Смотрите, какие в принципе удачные обстоятельства. да, Вам идут какие-то хорошие новости, приезжают какие-то люди, да, что-то радостное происходит. И какие-то могут быть предложения очень хорошие, да, приезд гостей, может быть какой-то праздник, обучение, переговоры. Может быть, вас куда-то пригласят, да, или вам будут дарить подарки, или вы будете кому-то дарить подарки. Очень приятные какие-то события, светские какие-то мероприятия, вечеринки. У кого-то может быть даже путешествие или поездка к родным. Совет по этой карте, прими предложение, не упусти новые какие-то возможности, иди на сотрудничество, на компромисс, будь дружелюбен, принимай гостей, и праздник принесет успех и будет, видимо, прибыльным, да, дальше, а, ну, для кого-то, конечно, я не сказала еще, что одно из значений это дружба и любовь, если вы одиноки, да, для вас вот такие события могут быть, вторая карта, Карта шут, карта дурак, это вопросы детей, это вопросы отдыха, опять же, праздника. И это, если смотреть там, как сказать, глубже, да, это какой-то в жизни важный выбор, да, какой-то новый, начало нового пути, начало нового какого-то этапа жизненного. И этот выбор очень важный, он повлияет на большой промежуток времени даже, или даже на всю жизнь, да, и здесь нужно быть, конечно понимающим, да, что вот это важный какой-то шаг. Вообще, по шуту, конечно, решение при, принимается легко, решение принимается не задумавшись. И часто говорят о том, что вот дуракам везет, потому что они не парятся, не переживают, они просто говорят: да, будет э, все хорошо, мне вот это интересно, я туда пойду, мне вот это интересно, я туда пойду. И им везет, потому что они не тратят энергию на переживания, на сомнения, на страхи. И, может быть, в этом плане вам нужно так как-то, да, в каких-то моментах вести себя так полегче. Да? И вот эта карта подтверждает первое в чем, что дети, праздник, может быть у вас будут дни рождения у детей, может быть это будут а, праздники там в школе, в, в саду, а, куда надо будет прийти, где надо будет поучаствовать. А, а, по этой карте идет а, новая работа, новое какое-то начало. А, может быть это важное решение именно потому, что завести ребенка, да, что родить ребенка. А, может быть это поиск новой работы, да? начало какой-то незнакомой деятельности, то, чем вы никогда не занимались, новые пробы какие-то. Совет по этой карте рискни и начни что-то новое. По этой карте идет большая энергия, видите, у нас здесь солнце, да, это витальность, когда у нас много сил, много энергии на то, чтобы вот этот... Шаг совершить, выбор это сделать, да, или провести какой-то праздник у кого что. Давайте посмотрим третью карту. Третья карта «Справедливость». Карта говорит, ты получишь то, что заслужил. Если вот эта карта первая говорила о материальном плане, будь, как сказать, осторожен, будь расчетлив, имей что-то про запас, да, если тебе чего-то не хватает, то должен подумать о том, как найти выход, да, как это получить. И вот карта справедливость говорит, что здесь праздники, здесь гости, здесь вообще приятные такие эмоции, да, а здесь идет какой-то новый этап в жизни, новые какие-то возможности, и нужно их как бы принимать. А справедливость говорит о том, что ты получишь по справедливости. Вот если ты будешь, допустим, неумерен в тратах, да, то ты после праздников получишь что? Ну, что еще большая нехватка, да, например, или что много истратил, перетратил. Или если ты, допустим, в делах э, дружбы, отношений, да, <смех>, вел себя не э, согласно каким-то моральным законам и традициям, ты тоже здесь можешь получить какой-то результат, который, может быть, тебе не понравится, да, когда здесь будут справедливые решения, когда принесет именно положительные плоды, когда ты соблюдаешь все законы, не только человеческие, но и моральные, да, когда ты учишься общаться с людьми разного уровня, так, чтобы не было, как говорится, проблем. Это включает сюда и родственников, это включает сюда людей вышестоящих, да, которые там, допустим, контролирующих каких-то, а, налоговая, там, кстати, вот с ними вы можете столкнуться, это налоговая, государственные какие-то органы надзорные, может быть, да, проверьте, все ли налоги вы заплатили октябрь-ноябрь, у нас э, по-моему, там платятся налоги за третий квартал, проверьте, ничего не забыли ли вы, да, всю ли сумму оплатили, дошло ли это, да, проверьте там на машину все документы, есть ли страховка, что еще там может быть, проверьте все ли оформлены документы на дом, на землю, что-то в этом плане, может быть, надо доделать, оформлены ли документы на детей, там кто-то в школу пошел в сад, все ли справки там принесли, да, все вот это вот проверьте и подготовьте. У кого-то могут быть суды по этой карте, здесь будет решение, будет ясность. И именно решение будет принято в сторону э, справедливого решения. Э, что еще здесь может быть? Ну, карта говорит, что если ты это добродетель как бы справедливости, карта говорит, что ты, если действуешь согласно своим, то есть ты действуешь согласно своим каким-то принципам и морали, и получаешь результат аналогичный. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Хотите, чтобы вас любили и уважали, любите и уважайте сами себя. И, конечно же, любите и уважайте других. Ну и по этой карте идет получение документов, справок, разрешений, заключение каких-то договоров, санкций, постановление каких-то печатей на документы, да, что-то решается. Поступая по совести и по справедливости, говорит эта карта. Итак, посмотрим теперь работу. Подсказки по работе. Ух ты, выпали две карты, как-то я так захватила. По работе выпали карта Умеренность и Императрица. Умеренность говорит о том, что будь умерен в своих желаниях. да. Этот Добродетель тоже вторая. Справедливость Добродетель и Умеренность. Будь умерен в своих желаниях. Да, сколько ты ешь, сколько ты пьешь, что ты покупаешь, с кем ты общаешься. Ну, если эту работу брать, будь умерен может быть в амбициях, в своих желаниях да, чего ты хочешь и императрица говорит, что по работе при вот таком отношении возможен рост, развитие и прекрасные результаты если вы ищете работу то вот так спокойно гармонично да, можете ее найти, может помочь какая-то женщина давайте посмотрим по любви, по отношениям Двойка мечей карт говорит о том, что будет какой-то период, когда общение будет, как сказать, мало, да, не хватать. Вот, кстати, вот эта карта пятерка пентаклей может говорила не о деньгах, а может говорила об отношениях, потому что здесь явно такая закрытая карта и по каким-то причинам может быть очень мало общения, может человек ваш партнер занят сильной работой, потому что там все хорошо продвигается, да. Так, нет, это работа ваша. Ну, может быть, занят работой, да, и поэтому нет времени просто на отношения, на романтику, на то, чтобы уделить внимание. Человек по этой карте может чувствовать такое внутреннее напряжение, какие-то сомнения, нерешительность, страхи, чего-то выжидать, да, или ожидать чего-то. Вот здесь, кстати, плохого нельзя ожидать. По этой карте то можно притянуть. Если это сотрудничество, то оно тоже такое напряженное, да. Здесь... Человек отказывается от конфликтов и каких-то решительных действий. И имеет при этом несколько путей развития, потому что два меча – это два решения. И они могут быть очень как бы такие равноценные, поэтому и трудно принять, какое выбрать. Так. Совет по этой карте – не торопитесь, прислушайтесь к себе, успокой свои эмоции и примешь правильное решение. Давайте посмотрим теперь поводу трансерфинг реальности. Так, маг внешнего намерения, волна удачи. Шикарная карта. карта рассказывает, как попасть на волну удачи, что для этого нужно сделать. Карта советует, оденьте на себя очки с фильтром. Через них проходят только хорошие новости, только хорошие события. И замечаете, прям выискиваете самые малейшие какие-то приятные моменты и позитивные изменения в своей жизни. Прям их высвечиваете, концентрируйтесь на них. И если вы будете поступать так, то этих моментов будет становиться все больше и больше. Придет праздник в душе, это значит повысится ваша вибрация, да, наступит такое вдохновение и окреление. Ищите просто во всем добрые знаки, что вот это для меня хорошо, и это хорошо, и здесь у меня будет хорошо, и здесь будет еще лучше. И помните, что этим вы принимаете себя на волну удачи. Если вы будете наоборот выражать недовольство, реагировать на каждое слово, нейтральное даже, негативно, да, то вы придете, придете к другим результатам. Есть нейтральная волна, да, есть волна позитива, удачи, есть волна негатива, которая тоже может внести да, в свою сторону. Поэтому, если вы хотите позитивную волну удачи, то вот оденьте на себя розовочки и видите только хорошие. Погоди, не замечайте. Отказывайтесь от негативной информации, реагируйте спокойно, гармонично, все хорошо. И тогда вот эта волна придет к вам. Так, так. Выражать недовольство совсем не выгодно. когда вы транслируете гармонию, радость в окружающий мир, вы создаете вокруг себя область гармоничных вибраций, талибаний. И все складывается удачно. Позитивный настрой ведет к успеху и созиданию. Когда... Ощущение праздника станет привычки для вас, тогда вы постоянно будете на удачи. В смысле, вот это а, видение хорошего и позитив надо сделать так, чтобы это стало прям вашей привычкой. Тогда вот эта волна вы будете постоянно на это Итак, дорогие рыбы, может быть, вам не хватает любви, времени, да, в отношениях, а, финансов да, или энергетики какой-то не хватает. Все это вы можете а, в своей жизни получить, потому что у вас идут а, приятные какие-то новости, денежные поступления, прибыль, детские, возможно, праздники или просто праздники, какой-то важный выбор в вашей жизни. И карта справедливости говорит, что вы получите справедливость, и как это понять. Если вас устраивает результат месяца, значит вы все правильно сделали, вы вот на этой волне удачи стали, вы видите только хорошее. Если нет, но значит, надо менять мышление, мировоззрение, методы, способы общения с людьми, да, реакции на какие-то ситуации. И по работе у вас, если вы умеренно, да, небольшие, не огромные такие амбиции, а реальные, вы тоже добьетесь успеха. И дома, да, вам не хватает что-то в отношениях, может быть, какие-то обстоятельства не дают вам погрузиться в романтику, в любовь. Но переждите этот момент, придет все в свое время, и это во многом зависит от того, насколько вы позитивны, насколько вы умеете видеть хорошее в жизни. Итак, дорогие рыбы. Желаю вам процветания, любви, успеха, удачи, богатства. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пишите комментарии, как, у вас, как вам увлекается этот расклад, как он у вас проигрывается в конце месяца. Пишите, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до новых встреч, до свидания.